Поздравляю, пусть бывают сад мечты От души я вам желаю Любви, счастья, доброты Сновым годом, снова счастья Всем желаю я теперь Что проблемы и гимнасти Когда были ваши двери Годом с новым счастьем, всем желаю я теперь, чтоб проблемы и ненасте позабыли вашу дверь Что выйдет мороз под елку? Лайшн скорее успех Чтобы счастье и здоровье, Чтобы любовь и жизнь и смелость. Пусть на вода, Как красивая метель все что в жизни ты закончишь Пусть приходит в этот день Новым годом с новым счастьем Всем желаю я теперь Что проблемы и Позабыли вашу дверь